Добрый день! Это видео я записываю в благодарность после проведенной сессии вместе с гипнотерапевтом и целителем Миром Беком Шаймуратовым. Я к нему обратилась с проблемой того, что у меня не хватает дыхания доделывать свои дела до конца. И работая с ним мы выявили, что у меня есть определенный блок, блок на деньги, который мне, в принципе, который является корнем той проблемы, которую я ему обозначила. Прорабатывали мы это с ним, наверное, часа полтора. После сессии я должна сказать, что... Прошло уже полторы недели, и э, за эти полторы недели я вижу, как я начала доделывать дела до конца. То есть сначала у меня как маленькие шажочки, то есть у меня есть определенные вещи, которые э, обычно у меня оставались недоделанными, и я сейчас уже э, многие вопросы начала закрывать. Я надеюсь, что тенденция будет продолжаться, что это и на мои дол большие долгосрочные проекты тоже отразится. Чувствую себя великолепно, за что очень благодарю. И хочу сказать, как слова благодарности, еще то, что если у вас есть проблемы подобного рода, если вам нужно в своих делах, в своем бизнесе, в своем в своей профессии, быть более успешными, обращайтесь к Мирамбеку. Он вас, вам должен помочь. Мирамбек, огромное вам спасибо, всех благ и хороших и благодарных клиентов, как я.